Сейчас мы будем готовить гигиеническую губную помаду. У меня вот тут подготовлены уже тюбики и выставлено, чтобы измерить наши необходимые ингредиенты. Вообще, для начинающих, я хочу сказать, хорошо начинать именно вот с твердых веществ, не вводя эмульгаторы и гидролаты. Это уже когда у вас будет оборудование, миксеры, тогда можно это будет делать. Сейчас мы отмериваем 10 грамм воска, переложила, вот ровно 10, 10 грамм воска, сюда же добавляем 10, 10 грамм масла какао, масло какао оно очень твердое и здесь нам понадобится нож, чтобы его Нарезать стружку. Тоже сделаем 10 грамм. Все. Ставим это все дело на водяную баню начинаем помешивать ну, вот все говорят что стеклянной палочкой надо помешивать я делаю металлическую, она из нержавейки специальная химическая такая штучка пока здесь это все топится мы отмеряем 10 грамм масла зародышей пшеницы это очень простой рецепт всего одинаковое количество соответственно мы берем просто здесь шприцом Нет. Я возьму другую шприц, который у меня уже в масле. Сейчас у меня получилось 3 миллилитра. Видите, что здесь топится. Ой, запах такой приятный. Прям кушать хочется какао. Самое настоящее. Выливаем зародыши пшеницы, все это растапливаем. Я решила сделать бальзам для губ на масле ангард. Ну и, конечно, мы туда добавим витамин Е. Он очень важен для нас. достаточно быстро тупается. Вот у нас уже прозрачная жидкость. Видно ее, да? В принципе, можно уже выключить. Дорогие латино дойдет. Добавляем немного витамина Е, чтобы наши губки были красивыми капельку натуральной косметике самое главное не навредить не делать большого количества ингредиентов потому что это может потом навредить больше это не значит лучше и добавляем 3 капельки ангард эта помада не просто защитит наши губы от обветривания, но еще и будет лечебная, такая противогерпесная, я бы даже сказала. Все, разливаем в тубы. Сейчас я уберу весы, чтобы вам было видно. Да? То есть берем тюбик и наливаем. застынет покажу как это будет выглядеть можно еще подлить 30 грамм не хватило на две помадки Опа, все уже засты видите быстро как застынет. Сейчас хочу рассказать по поводу дитозоранта. Вот я заполняла в пустой дотероске дитозорант. Здесь 75 грамм. Рецепт у меня есть. И хочу сказать, как он работает. Да? То есть вот масло кокоса, оно быстро топится. Оно не оставляет жирного блеска на коже, быстро впитывается. Но для меня этот блесик, он достаточно такой сильно жирный. Да? Можно, в принципе, сделать такой, какой вам понравится добавив ингредиенты, там, допустим, крахмал или тальк, то, что вы захотите. Вот, собственно, и все. Так быстро мы с вами сделали помадку.